Готовим не совсем обычную закуску из баклажан. Баклажаны разрезаем вдоль и верхнюю часть аккуратно нарезаем ромбиками. В воду добавляем 1 столовую ложку соли и замачиваем баклажаны на 20 минут. К фаршу добавим 1 луковицу натертую на терке, 2 зубчика чеснока, соль, черный перец, паприку, 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку подсолнечного масла. Баклажаны промакиваем салфеткой и начиняем фаршем. Обжариваем с двух сторон на растительном масле до румяного цвета. Томатную пасту смешиваем с водой и заливаем баклажаны. По желанию можно добавить помидоры. Ставим в духовку на 200 градусов на 15 минут.